Для приветственных обращений на сцену приглашаются начальник Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург и Ленинградской области, генерал-майор полиции Роман Юрьевич Плугин, председатель Координационного совета Органов внутренних дел и внутренних войск в Северо-Западном федеральном округе генерал-майор внутренней службы Леонид Арсеньевич Пинчук и председатель Совета ветеранов ГВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник милиции Геннадий Васильевич Бондаренко Роман Юрьевич, просим вас Добрый день, уважаемые коллеги, замечательный день, замечательная погода, праздничная соответствует сегодняшнему мероприятию. Ведущий сказал, что замечательная традиция, заложена 8 лет назад министром внутренних дел, честный ветеранов органов внутренних дел. Это наш праздник, это не просто праздник ветеранов, это один из праздников МВД, один из самых серьезных праздников поскольку он воплощает в себе преемственность поколений. Это, ну, это ключевое, я считаю. Преемственность поколений, соблюдение традиций, почитание традиций, ветеранства и вообще возраста – это ну, основа основ, которая должна быть заложена не только в любом сотруднике, но и в любом человеке. Я эти вещи часто повторяю на… Как говорят, в на разных площадках, на разных встречах, да, потому что я так думаю, что человек, который не почитает возраст возрастные традиции, но ну, у него достаточно размытое будущее, не понимая, что мы все будем ветеранами, если Бог даст доживем. Это, это очень важно. Играл гимн Российской Федерации, поймал себя на мысли, что ветераны, я вижу здесь все очень. Достаточно взрослые люди, чуть раньше, чуть-чуть позже э, ушедшие на заслуженный отдых, наверняка большинство здесь служили, да все, служили в милиции, да, и поймал себе на мысли, что играет гимн, и наверняка все где-то э, внутри себя э, поют гимн Советского Союза, скорее всего, который у нас очень жестко был отложен, да, и, наверное, на всю оставшуюся жизнь. Время идет, время меняется, меняются поколения. Мне очень сейчас э, приятно здесь находиться, приятно вас поздравлять. Поверьте, это искренне от всей души я желаю вам крепкого здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Вы очень много делали и делаете, мы рассчитываем на вас. Так да, устроено человечество, люди все учатся друг от друга. Поэтому э, расчет на вашу помощь в воспитании молодых сотрудников, э, в воспитании патриотического духа, э, он есть, и я на это рассчитываю. Рассчитываю на вас. Еще раз здоровья, бодрости духа. Зачем вставать так? Не видно а, ничего. Храни Господь, всем самого доброго. Спасибо. Спасибо.